организма, и э, этот семинар пройдет 23-24 декабря. Э, наши спикеры сегодня Ольга Вадия, координатор проекта Кайперского отделения Украинской ассоциации специалистов по преодолению психоотравнирующих событий. Роман Троговицкий, э, основатель некоммерческой организации организации to Failure in Ukraine». Александр Фоминцев, участник ТО, участник боевых действий, старший лейтенант и Александр Була, а также участник АТО, участник боевых действий, младший США. Здравствуйте. И пожалуйста, передаю вам слово. Спасибо. Ну, я, наверное, начну просто с того, что напомню, что наша организация работает с категориями пострадавшими в АТО с 2014 года, с мая 2014 года, а с марта 2015 года, с момента, когда произошла первая волна демобилизации, как бы в круг деятельности нашей организации были включены возвращающиеся военнослужащие, а также члены их семей. Почему возникла необходимость в их социально-психологической поддержке? Потому что пребывание в зоне боевых действий, тем более в зоне активных боевых действий, участие в контактных боях или нахождение под обстрелами, в любом случае, это ситуация, которая вызывает стресс. Этот стресс сопровождает военнослужащих на протяжении длительного времени, то есть всего того, которое они там находятся. И, соответственно, Боевой стресс, он может накапливаться. Не сразу хочется сказать о том, что вот те страшные буковки ПТСР, которые многие сейчас пугают общество, в том числе и какая-то степень ответственности на СМИ в этом вопросе лежит. На самом деле это действительно медицинский диагноз. И далеко, ну не то, что далеко, я считаю, не такой значительный процент возвращающихся наших военнослужащих могут такой диагноз, в общем-то, иметь. И он ставится после определенного времени, после определенных наблюдений и так далее, но я скажу из нашей работы с военнослужащими, что все-таки определенный стресс, который может стать хроническим и его последствия, они наблюдаются, и поэтому работать нужно вот с этими, так скажем, ситуациями или проблемами, как правильно их назвать, но это абсолютно не психологическая или психиатрическая патология, да? это те, так скажем, накопленная боевая усталость. Вот. И мы в нашей организации, это хоть и общественная организация, но профессиональная общественная организация, все время находимся в активном поиске разных методов, методик, которые помогут справиться с теми возникающимися симптомами. Причем, как правило, они приходят к демобилизованным военнослужащим даже не в первый месяц. Иногда это проходит какое-то время, организм начинает восстанавливаться и проявляется какая-то симптоматика. И больше всего хотелось найти методы, которые не заставляют возвращаться в неприятные для человека воспоминания, в тяжелые переживания. И, в общем-то, самым таким, наверное, эффективным оказывается, собственно говоря, наше тело. Потому что последствия стресса, они остаются в организме в виде некой биохимии, которая включается в момент стресса, и остаются в мышечных тканях. И вот активисты нашей организации, руководитель нашей организации на уровне Харькова познакомилась с чудесным Романом Торговицким, который расскажет подробнее о своей методике. Но э, в любом случае этот метод основан на э, работе с телесными ощущениями. И мы считаем, что о, он очень эффективен. А вот насколько нас поддерживают, да, ребята непосредственно, которые к нему прикоснулись, они тоже расскажут сами. Вот. Мы рады этому сотрудничеству с Романом. У нас в Харькове это уже второе мероприятие совместное. И в этих мероприятиях обязательно участвуют военнослужащие, что является еще таким плюсом, ну или радостью для нас в какой-то степени, что вот в этот раз у нас, возможно, завтра-послезавтра участие примут не только военнослужащие, но уже они и будут со своими вторыми половинками, потому что все-таки война... Это тот опыт, который остается с человеком навсегда. И несмотря на то, что наши мужчины были на войне, женщины, которые здесь были без них, они тоже проходили какой-то свой путь, и этот это путь тоже изменений. И, в общем-то, нахождение совместного языка, взаимопонимание, улучшение взаимоотношений – это тоже тот косвенный эффект, который мы по-своему преследуем. Спасибо. Во-первых, спасибо Ольге и Наталье за организацию. Как Ольга упомянула, это уже второй тренинг. Первый был тренинг пару месяцев назад э, в рамках Wounded Warrior Ukraine. Это был первый тренинг первого уровня. И в нашей программе есть несколько уровней, и фактически они подразделя подразделяются на две большие части. Первая часть — это работа с ресурсами и психофизиологическая стабилизация. Вторая часть – это работа с ядром травмы. И SOMA-систем, который мы применяем в Америке, завтра будет фактически первый семинар в Украине по этой системе, мы ее используем как часть подхода, для увеличения ресурсности и для вот, психофизиологической стабилизации, для улучшения сна, для э, работы фактически не с посттравматическим стрессовым расстройством, а с различными посттравматическими стрессовыми синдромами. То есть это проблемы со сном, раздражительность, э, реактивность эмоциональная и так далее. А, Наверное, пару слов а, о методике. Как Ольга говорила, это все основано на, на работе с телом. И для того, чтобы немножко объяснить, что это такое. Самый легкий пример когда у человека а, что-то болит. Допустим, у него он повредил плечо, вот, а, и у него стресс, и, может быть, у него и семейный стресс, и военный стресс. И вот к нему приходит как бы, психолог и говорит: давай поговорим проблемы психологических, которые безусловно присутствуют. Но вот когда в теле есть серьезные проблемы, это очень сложно перейти на более тонкий уровень просто обсуждения психологических проблем. Поэтому, когда снимается такая физическая, просто физическая боль, первый уровень, то мы все знаем, мы все, мы все чувствуем, что когда боль уходит, то нам становится легче. У нас улучшается сон, у нас появляется способность расслабиться, высвободиться, мы совершенно по-другому начинаем общаться с другими людьми, это будет намного обычно более конструктивная, меньшая эмоциональная реактивность. Это то, что мы в принципе все, все знаем, нам это глубоко знакомо. А немножко более тонкий уровень, это так сказать миофициальные, миофициальные мышечные зажимы, которые более-менее нам тоже знакомы, например. Большинство людей присутствуют зажимы в области плечей, спины. И вот эти зажимы мы используем для того, чтобы тренировать свою психику на то, чтобы зажимать их, на то, чтобы их не обращать. То есть у нас что-то нам некомфортно в теле, мы это задавливаем и зажимаем. И это нам позволяет делать нашу работу. Например, это нам позволяет быть журналистами, это нам позволяет сидеть перед компьютерами по 8-10. 15 часов это нам позволяет на войне выживать это очень полезное умение но когда это длится очень долго то это приводит уже к более таким проблемным ситуациям и мы фактически в процессе большинство людей в процессе своей жизнедеятельности мы учимся задавливать наш дискомфорт что это означает Это тоже означает что мы учимся задавливать телесные ощущения а именно телесные ощущения позволяют нам а, саморегулироваться. Под саморегулированием я имею в виду, что когда человеку становится не очень хорошо, то он это, первое, понимает, второе, начинает делать что-то, чтобы улучшить. Точно так же, как в отношении между людьми, если начинаются какие-то проблемные ситуации, нужно сначала понять, потом уже начать что-то делать для улучшения. Вот, поэтому то, что мы делаем, мы через э, техники фактически самой мануальной терапии мы восстанавливаем, э, помогаем людям восстановить возможность услышать свое тело, услышать сигналы дискомфорта. А в процессе много, э, много дискомфорта из тела выходит, из-за этого просто наступает такое психоэмоциональное облегчение, После чего мы обучаем методом саморегуляции, которые все основаны на телесных практиках. То есть, например, когда человек, когда человек входит скажем, в грустное состояние, или в депрессивное или полудепрессивное состояние, мы это обычно воспринимаем как нам мы чувствуем себя нехорошо или плохо. То есть мы сразу же навешиваем какой-то ярлык. Без того, или начинаем логически, когнитивно разбираться, почему мы как бы, чувствуем себя допустим, там, плохо или депрессивно. На самом деле можно этот кусок разбить на две части. Первое это чисто вот то, как мы себя ощущаем грустно, депрессивно и так далее. Второе это конкретные телесные ощущения. И когда человек доходит до уровня, когда он э, может конкретно ощутить и сфокусироваться на телесных ощущениях, а не на проговаривании, что мне грустно, потому что моя мама, например, в детстве мне сказала то, то и то. Если мы работаем здесь и сейчас, и работаем с телесные ощущения, то через проработку этих телесных ощущений, с помощью, через мануальные методы, через просто запускание внимания в эти области, можно эти телесные ощущения изменить. Когда изменяется телесное ощущение, то изменяется уже сразу же и внутреннее состояние, то есть проходит вот эти вот депрессивные, грустные, реактивные состояния. И это просто был один из методов саморегуляции, который базируется на работе с телом. Вот. Ну, кратко примерно так. Я надеюсь, ребята поделятся просто своим опытом. У меня это уже, получается, третья встреча, третий тренинг. Несколько дней назад мы приехали. Стопат был очень сильный тренинг, очень понравилась, разнообразная программа, и спасибо Роману, многое много взял. Вот. Ну, чтобы сказать на примере, на шестой день получилось так, что я очень устал, и мое тело сказала все, все, уже невыносимо, нужно побыть одному, я пошел погулял, вот, это было э, тренинг, проходил с 7.40 до 10 часов вечера. Вот, ну, уставали, и вот на шестой день вот. Я встретился с Романом, и говорю, что вот э, Рома не был на твоей зарядке, на разминке так и так. Э, Рома сказал, да, ты поступил правильно. Единственное, что э, в следующий раз посмотри, э, спроси у своего тела, где дискомфорт, и помассируй его что, собственно, я сделал в следующий раз намного лучше. Вот. И э, все эти упражнения, все инструменты, которые даются на тренинге, они совершенно такие простые, то есть от простого к сложному, э, помогают как-то э, центрироваться, вот, то, чтобы... Все это помогает жизни просто быть само собой, в конечном итоге почувствовать свое тело, свое настроение, свое ну, быть более счастливым, чем обычно. Ну, вот вот. Все, что беспокоит, оно находится все равно в, в тиле. Эмоция, она торчит где-то, вот локализуется. И на этом тренинге. Романы и другие тренера э, дают упражнения, которые позволяют почувствовать, э, где дискомфорт, и потом, что с ним делать. То есть, э, когда депрессия, когда плохое настроение, когда не получается. Э, то есть, есть стандартные способы, там, э, напиться, там, встретиться с другом, там, еще что-то. Но э, в обыденной жизни э, нужно сделать что-то быстро. И в таком случае, вот эти саморегуляции, она как раз и даёт... Э, тот инструмент, чтобы быстро привести себя в порядок, чтобы был тонус вот где-то так. Вот. И второй момент очень ценно, что структура, она горизонтальная, то есть равный для равного. Здесь нет психотерапевта, который говорит, как делать, что делать, как тебя отремонтировать. Нас учат, чтобы мы помогали сами себе, то есть были сами тренеры, как бы помогали таким же бойцам, как мы. В этом очень самая большая ценность вот такого формата, потому что опыт показал, многие бойцы не воспринимают психологов, психиатров, то есть вообще не подпускают к себе. Вот. Тут ребята не дадут соврать. Один из психологов на предыдущем тренинге сказал, что самый лучший комплимент – это когда один из бойцов сказал, «А психологи тоже люди». Ничего себе. Вот. Потому что, говорит, был у меня один друг, вот, он просто пил, а повстречался с психологом, поговорил и начал пить за поями. Вот. Был у меня другой друг, перешел на тяжелые наркотики, а потом выбросился из окна после общения с другим психологом. Правда, это были военные психологи. Как... Вот. А тут, оказывается, ничего себе, нормальные люди, с ними нужно общаться, можно обучаться, вот... Расскажите, вот, вообще, огня. Как он выглядит ну, во время тренинга, ну, во время тренинга тут это все. Я просто был на одном пока. Вот тот, который будет проходить, надеюсь, буду участвовать уже и не сам, а со своей половиной. Очень хотелось бы во всяком случае. Ну просто получается, может там быть какие-то нюансы с работой. но ну, будем их решать. Как это проходит? Это какая-то смесь между тем, когда ну, можно поговорить с присутствующим. Причем тут могу поддержать то, что было сказано, когда это просто равное. Ты вот, э, находишься в атмосфере, в какой-то вот среде, когда ты через. И через вот эти упражнения, в том числе, которые они чередуются с вот этими разговорами. Понимаешь, что на самом деле все равно, и все в какой-то степени настроены на то, чтобы решить какую-то свою проблему. Не а, чью-то чужую, а именно свою, то есть где-то понять то, что беспокоит внутренне, и, наверное, вот, в том числе через вот такие вот упражнения самого разного вида, в какой-то степени, получается, выходишь на вот этот уровень доверия, Какое-то отвлечение, и через это приходит понимание того, что беспокоит. То есть каким-то образом становится легче разобраться вот в каких-то внутренних напряжениях. Они на самом деле существуют, и не всегда так, как там. Ну, сейчас дается акцент на то, что мы, например, были на войне. А в обычной жизни их тоже очень много. И, собственно говоря, наблюдая за близкими, которые были здесь, у них там, я не думаю, что было легче им здесь, чем нам там. Наверное, им было даже тяжелее, и с этими проблемами тоже им нужно как-то справляться. И вот тогда, когда вот такой тренинг позволяет разобраться в себе, то уже какие-то вещи можно проводить и со своими близкими, то есть какие-то наработки, какие-то вещи можно перенести туда. Ну, в определенной степени да, потому что ну, над этим еще все равно нужно работать. Но пришло какое-то понимание, к чему нужно стремиться. Вот, каким образом можно ну, обойти какие-то острые углы, которые, наверное, раньше, ну, как-то совершенно по-другому на это бы реагировали. Вот, просто тоже добавлю вот про то, что есть большое недоверие. На самом деле большое недоверие у вернувшихся к психологам. А проблемы у них существуют очень большие, потому что тоже буквально недавно был ну, на том курсе реабилитации, так называемой, куда, собственно говоря, стремятся всех отправить. И, к сожалению, очень часто происходит очень формальный подход к этому ко всему. То есть вот мы вас научим там аутотренингом и там еще чего-нибудь. На это происходит там несколько занятий, которые разбиты там по времени на достаточно долго. Люди практически все время меняются, не все могут пройти вот этот курс. Ну, в силу того, что э, пребывание в том же санатории, например, оно каким-то образом ограничено. Кто-то раньше приехал, кто-то позже, пока сформировалась группа. И, э, ну вот, там находясь, просто мог сравнить вот, то, как мы проходили здесь, тренинг, вот тот первый, который был. И э, как, как там вот, вот начиналась эта группа. Когда ну, на нашем тренинге э, буквально там ну, первые несколько часов и уже, ну вот то, что называется там какой-то накал вот в помещении, он как-то уже спал. А здесь этот накал не ушел и в течение там, следующих занятий. Причем, ну вот, честно говоря, туда не хотелось идти, вот в ту группу просто как-то вот, потому что, ну, то ли чувствовалось огромное количество проблем у присутствующих, то ли это был не тот психолог, к которому хотелось идти, с кем можно было там вот как-то вот, наверное, расслабиться вот окончательно для того, чтобы что-то решить. Спасибо. Вопрос. Извините. Хотелось бы все-таки немножко конкретики. Вы сказали фразу о том, что существует проблемы сложные и много. Хотя бы вот назовите основные проблемы, которые Людей, ну, там, возвращаются... ну тут, тут, тут, тут сложно. Да, ну Когда человек возвращается с войны, этот переход, он достаточно резкий. Вот. Как на примере, это было заметно даже, когда возвращались там на 10 дней в отпуск, вот, сразу же проблемы со сном. То есть приезжаешь домой, там кошмары, просыпаешься, там прячешься, ну, то есть это приезжаешь в часть, сразу же хороший сон, все нормально, как бы такой вот, вот. Уже первые звонки были еще задолго до дембеля. Вот. и тут получается, что третья волна, те люди, которые до нас, вот, через месяц начали проситься обратно. Вот, тоже звоночек такой, что не все так просто. Вот, то есть проблем несколько. Во-первых, трудоустройство, не у всех с этим хорошо. Во-вторых, жизнь там и жизнь, ну, мирная жизнь и военная совершенно разная. Степень свободы, там распорядок дня, количество... Ну, то есть там люди, просто окружение совершенно разное. Многие э, хотят обратно, потому что, э, грубо говоря, ну как, концентрация. Ну, там, там, там проще получилось. Да, да. В -то моментов... То есть, если, э, если в обычной жизни есть какие-то оттенки, там фактически все сводится только крум цветом. Неважно каким. Но привычно это белое черное. То есть ты или это делаешь, или это не делаешь в силу определенных обстоятельств. И вот это, вот это накладывает достаточно такой большой отпечаток на. Все остальное, когда уже возвращаешься, когда, э, ну, даже любой какой-то раздражитель, который там раньше на это можно было не обращать внимания, то он может завести. Вот то, что mm -hmm. называется. Вот. Я дополню. А, на что это похоже? черно белое цвета, там мир более целостный получается, если его конституционно в бою, вот, либо выжил, либо нет, Все очень просто, нельзя там как-то себя обмануть. Вот, выжил хорошо, там справился с задачей хорошо, нет, как бы, а здесь получается он как в дребезге, то есть его нужно собирать собственными силами, там он цель, цельный, вот, концентрация интересных мотивированных друзей, которые вместе вот этого тоже не хватает. Поэтому, переп, переп, попадая в мирную жизнь, ты лишаешься близких людей, и друзей. Здесь совершенно окружение по-другому. Многих раздражает, что ты возвращаешься, а здесь для людей, которые тебя окружают, войны вообще не было, то есть вообще не было, то есть это многих сильно, для многих это сильный стресс можно я даже дополню как бы понимать война и смотреть на войне это угроза жизни все это уже стресс и соответственно правильно говорит Александр что задача в общем-то достаточно упрощается выжить и справиться с теми задачами боевыми которые ставят и это если говорить о том что человек в это время переживает угрозу жизни то это определенная биохимия в организме выжить да вот соответственно, Понимаете, и это не одноразовое воздействие угрозы для жизни. Если человек находится в зоне, то 3 месяца, 6 месяцев, 9, а у нас и год, и чуть-чуть больше даже, да, ребята, были, то, соответственно, как бы стресс на стресс, стресс на стресс. И э, вот э, био, как, физиологические последствия да, метаболизма, который выработался в организме, чтобы выжить, он накапливается в мышечных тканях. И из-за этого в результате плохой сон, да, потери аппетита, какие-то вот реактивные реакции, повышенная возбудимость. И когда со всем вот таким набором полученного опыта и плюс с таким состоянием организма человек возвращается сюда, где уже речь не идет о прямом выживании, где нет прямой угрозы, где включается масса социальных связей, каких-то оттенков, ситуаций, в которых может быть очень много мнений. Вот нужно выходить, да, вот из этой такой картины э и пытаться решать. Психика должна стать гибкой, а она в какой-то момент пока не может перестроиться, не может быстро перестроиться, потому что я вынужден был долгое время решать две задачи. Выжить и решать боевую задачу, да? Скажите, а по какому принципу формируются на уроку? Все которые хотят? Ну, я думаю, что в словах Саши была подсказка, да, на самом деле, что на самом, ну, э, как бы не, не о, так скажем, отношение к психологам есть достаточно предвзятое, это факт, э, недоверие определенное, вот, и э, поэтому мы… Э, Принимаем, и мы говорим, что для участников боевых действий, участников, вот, то членов семьи, это мероприятие абсолютно безоплатное. Вот, но э, приходят, наверное, наиболее осознанные на сегодня, э, наиболее требующие и понимающие, что им помощь нужна. И мы очень надеемся, что... Вот, э, э, будут в результате участия в этом тренинге появляться те агенты влияния, которые вот на своем языке смогут своим побратимым передать. Ребята, это работает. Вот Давайте, секундочку, можно я да. прокомментирую, как мы выбираем бойцов. Значит, на, на первый уровень тренинга, это двухдневные тренинги, и на них ä, приглашаются все ä, бойцы, ä, волонтеры, которые работали или работают в зоне АТО, и люди, прошедшие плен. И в течение этих двух дней мы даем совершенно ну, базовое представление о методах работы. И это нам тоже позволяет возможность поработать с людьми и понять, кто готов идти на следующий уровень. И, соответственно, человек тоже сам делает для себя выбор, готов ли он идти на следующий уровень. Вся программа бесплатная. Вот. А после этого, после второго уровня, мы начинаем давать программу упражнений, которые люди должны выполнять. И, соответственно, это нам, ребятам это дает возможность практиковать, потому что это тот инструментарий, который невозможно просто один раз выучить, и что-то уже в голове или в теле поменялось, его нужно постоянно практиковать. Поэтому ребятам это дает возможность создать свою собственную постоянную практику. Нам это дает возможность отслеживать наиболее мотивированных людей, те, которые по максимуму включаются. Поэтому на следующий уровень опять идет как бы, отбор, согласно этим э, характеристикам, потому что третья стадия — это уже идет работа с ядром э, травмы. И для того, чтобы эффективно проработать ядро травмы, у человека должно быть уже достаточное количество внутренних э, ресурсов. То есть человек не может быть истощен, и э, проработка травмы в этом случае просто опасна. Ну, а вы говорили, что это уже второе мероприятие, правильно? Уже, уже было. Да, в Харькове было а мероприятие. Соответственно, э, отклик предыдущих участников есть, они с вами будут сейчас продолжать? Пункт, э, да, который... вот э, Александр... Ну, и ну, оба Александра были, ну, на были на первом тренинге, и вот Александр сейчас недавно закончил ну, второй уровень тренинга, который в Карпатах проходил. просто объясните, как вы находитесь? Вы, вы через Балантин, вы... Нет, это находится через несколькими способами. То есть мы работаем по всей Украине с локальными организациями, вот с, с Харьковской Что организацией, и многие люди приходят через контакты, вот Ольги и наталья через те контакты с бойцами, которые они сформировали. Вот. Или же второй вариант – люди узнают о проекте через средства массовой информации, через нашу страничку и как бы, заполняют анкеты на участие в этом тренинге. Много участников было в предыдущий раз, сколько планируется в этот раз? Это уже понятно? А, ну вот в Харькове в прошлый раз пару месяцев назад у нас было три тренинга. И в общем сложности где-то, наверное, было 50-60 человек, которые прошло. Вот. В общем сложности мы как бы начали функционировать в феврале этого года. Мы выпустили 19 человек, то есть 19 человек прошли через все 4 стадии тренинга. И начиная с августа мы начали вот пирамидальную структуру, где мы даем большое количество двухдневных тренингов. Потом идет отбор на второй уровень и так далее. И вот то первый уровень тренинга прошли где-то, наверное, около 200 человек. По вот. всей Украине. По всей Украине. Вот. А, и сейчас вот мы только что закончили второй уровень тренинга, там было 19 человек. То есть идея, в чем, в чем собственно, цель? цель? Цель две глобальные. Первое — это предоставить инструмент ребятам, прошедшим через шоковую травму, как прорабатывать свои посттравматические синдромы. И тут ключевое слово – это дать инструмент. Мы никому как бы не помогаем. Мы как бы эти инструменты точно так же практикуем, как и ребята. Мы просто делимся знаниями, и инструментариями. И это уже зависит от ребят, готовы ли они, хотят ли они включать это в свою практику. После того, как самые мотивированные на самом деле проходят через все стадии тренинга, после этого допол... даются дополнительные тренинги уже как работать э, с побративами, с другими бойцами, э, которые прошли через тот же опыт. И тут очень важен факт через тот же опыт. То есть не дай бог, если человек прошел через ампутацию, то он будет работать с ребятами, которые прошли через ампутацию. Потому что это тот, тот опыт, который только приходит, когда человек проходит через это. Пленный, человек, который прошел через плен, работает с человеком, который работал через плен. Ребята, которые были на передовой, они работают на передовой, потому что у них совершенно другой опыт от тех ребят, которые как бы были в АТО, но не были на передовой. Это совершенно разное. Вот. Поэтому идея, вторая цель — это создать в Украине сеть, ребят, которые прошли через вот такие сложные, шоковые, травматические события, дать им инструмент, которым они могли делиться с, ребят, с другими людьми, которые прошли через что-то похожее, и что самое главное, мы используем вот этот шоковый опыт не как в традиционной психологии или психиатрии, где это рассматривается как заболевание, мы это рассматриваем как очень значимое событие в жизни человека в котором есть так называемые пиковые моменты. И эти пиковые моменты можно вытаскивать, и с помощью этих пиковых моментов человек, если дать человеку достаточно нужный инструментарий, человек может взять этот пиковый момент и стать как личность намного сильнее. Потому что люди, с которыми мы работаем, они уже как бы очень сильные. Особенно как бы те, которые пошли в АТО по зову души и совести, это люди, которые ну, там, превышают, например, мой опыт осознанности и работы шоковой ситуации на уровень. Поэтому то, что мы даем, это мы даем просто методику и инструментарий, как ребята могут стать еще более целенаправленнее и сильнее уже в мирной жизни. Вам еще несколько слов о самой методике, пожалуйста. Вот, как она? Но тут есть как бы несколько методик. Основная методика — это бодинамика, то, что мы практикуем в Wounded War Ukraine. Она пришла из Дании, и в Дании была первый раз проработана модель, где именно брались ветераны, им давался инструмент, и уже ветераны равны-равно. То есть ветеран работал с ветераном. Не как психолог ни в коем случае, а именно как человек, который прошел по -про похожий опыт. Поэтому бадинамика составляет такую вот базу того, что мы делаем. Это метод телесно-ориентированной психотерапии, который фактически практикуется не как психотерапия, а под неким другим углом. А вторая ⁇ это вот, somosystem, это то, что я развил в Америке, как энное количество лет назад. И в Америке это в основном находит применение в... Я преподаю физиотерапевтам, тренерам, собственно, людям, у которых или телесные проблемы, или проблемы со сном. Вот. А, и эти две методики, плюс специальная методика, которая тоже идет больше из стилей боевых искусств, это проработка тела через движение. Вот фактически вот эти три метода, они составляет сейчас ядро Wounded Warrior Ukraine. Тренинг, который завтра будет, он более-менее будет сфокусирован на проработке тела через самыммунальную терапию и через движение. информационной войной общество в состоянии стресса и вот ваше видение того как в принципе когда это закончится от а счастья это все равно когда но э, с обществом нужно будет работать вот как вы видите выход из этой ситуации ну да, это очень очень большой вопрос в принципе война это социальное явление конечно на самом деле я считаю э, что на Украине сегодня не затронутых войной нет. В той или иной степени мы все уже находимся под ее влиянием. Разная степень, разные факторы. Вообще, если говорить об обществе, наверное, в целом, о большом количестве людей, об обществе, это все-таки первые какие-то моменты, Самопомощи, вот такие методы, которые позволяют, то есть каждый человек должен понять, что за свое состояние психологическое, за свое сознание он ответственен в первую очередь сам. И освоение каких-то активных техник, методов а, самопомощи себе, дыхания, телесные практики, это все позволяет вернуть, да, вот эту здравость, а, восстановить как бы свое психологическое состояние. Но если говорить о социальном аспекте этого явления, то в какой-то степени... Можно было бы еще сказать о том, что обществу нужно говорить о войне, Вот не знаю, с модерацией психологов, фасилитаторов или медиаторов, но это тоже такой исцеляющий большой процесс, когда общество... Те, кто были на войне, те, кто пострадали, члены семей, просто члены общины, куда возвращаются военнослужащие, говорит о том, что такое война, как это происходило, что там было, что поняли, что с этим опытом делать. Вот в этих обсуждениях будет, наверное, и происходить и исцеление, и рождаться фокус на будущее, как этот опыт применить, потому что война меняет, уже так, было, не будет это точно. И вот это понимание, как же дальше, вот наверное таким путем. Спасибо, пожалуйста, представьте... Ну, это, наверное, Роман да, лучше сделать. Это а, тоже, э, да, коллега, да, военнослужащий... А, Наталка, боевой Бостак... волотер, а, и да. только что закончила второй уровень тренинг в Я надеюсь, да, ты поделишься. Я, пожалуйста, расскажите о вашем опыте. Потребно призвание? Потребно призвание? Наталка, отрост. Я повернулася из войны и понимала, что я не могу повернуть. Война проехала со мной. Я не могу эмоционально сприймати свою семью, я не могу эмоционально сприймати людей, которые считают себя мирным населением, а І И я поняла, что в мне іде агрессия, что в меня идея ну, якась зневага до цих людей, хоча ну, я займалась на фронті тим, що я з хлопцями розбирала якусь ситуацію, ну, це було чисто аматорство, чисто на інтуїції, але ми проговорювали, ми не знаю, якось відчували один одного. Тобто це була не просто волонтерська допомога, що там привезти, вигрузити і поїхати. Да? От я відчувала, що їм потрібні дотики, їм потрібні погляди, їм потрібні розмови. Так я залишилась на фронті. І дуже складно було повертатися, мене багато хто не розумів. І я себе загубила. Я себе загубила, я не могла себе віднайти. І зрозуміла, що якщо я хлопцям змогла якось допомагати, то ну, гріх не допомогти собі. У мене, коли я своїм друзям розказала, що я сиджу напроти себе свого явного психолога, психіатра і психотерапевта, то, то мене також мало хто розумів. І... У ну, меня позивний на фронте «Сонечко», я поняла, что мои сонечные батарейки седают, и все, я исчезаю. Я хотела пойти до психологов, але моя проблема в том, что я вважаю себя дуже разумной, разумнейшую из всех психологов світу. я поняла, что они мне не допоможуть, потому что я буду их тролить, я буду их тестувати сама. Да? И вот как-то моя подруга рассказала про такий проект, когда бійці помогают бійцям. Честно говоря, мне не хотели брать, потому что я волонтера, это было для бійців. Я все-таки была очень наполегливой, потому что я почему-то так решила, что для меня это единственный шанс. Я пришла на этот проект. И когда в первый день спитали нас у всех, яка мета, чого прийшли за чим. Да, то я сказала дуже пафосно таку фразу, что я хочу допомогти собі, допомагати іншим. На другий день цього ж першого рівня тренінгу, я сказала, що сьогодні я больше відверта з собою. І я чекала, що мені дадуть чарівну таблетку, якусь фразу и я выйду звідси целенной, здоровой, и все будет окей. Насправді я поняла, что кроме меня мне никто не поможет, але есть люди, которые готовы быть рядом, есть люди, которые готовы дать инструмент. Скажу честно, что после первого уровня я себя чувствовала людину, который лежит на операционном столе, который дали дуже классные, привезенные за кордону, крутые инструменты, и сказали, сонечко оперуй себе сама. Ось. Але плюс в том, что был контакт с тренерами, и когда я чувствовала, что мне ну, не хватает этого заземления, какой-то да, поддержки, я могла написать, я могла позвонить, и я уже не почувала себя самой. Когда я приехала на второй уровень, я скажу, опять таки, мне было очень страшно ехать туда, снова незнайоме коло людей. Но що что все настолько родные. Я помню, когда мы переписывались с Романом, я очень просилась на этот второй уровень. И он мне сказал, ну, попроси, поговори про це с Олегом, нашим тренером, и с Володимиром, организатором. Я сказала, что я с ними не просто поговорила, я их уже забембала просто. И когда мне прислали анкету, ну это был, мабуть, вот такой пик счастья. Я не скажу, що я побачила ну, для себе якісь нові речі. Як сказав один наш хлопчик на тренінгу, що це як кімната. Ти кожен день її бачиш, але в тебе там верхнє освітлення. І тут раптом ти запалюєш свічки, і вона виглядає абсолютно по-новому. От так само в мене було, начебто очевидні речі. Я сама і говорила там безліч разів хлопцям, але тут, тут я Якось их иначе почула. И плюс, произошло э, то, что я не верила много лет. Э, я поняла, что весь этот час я недооценивала не свое тело. Ось. И э, когда в тебе э, там, внутренний світ, да, как-то э, внешняя оболонка отримает то, что в тебе в середині, то, выявляется можно делать много хороших вещей быть с собой в гармонии. Это, мабуть, не главное. Можно я дополнить? Да. Здесь два момента, которые мне хотелось бы. Я спросил себя, на что это похоже. Вот человек просто пришел с войны и потом пришел человек, который прошел тренинг и просто военный человек, который пытается вписаться в такую вот жизнь мирную. Вот. Ну это примерно как вот мы. Там, я собираюсь в поход, беру там палатку, компас, там спальник там еще что-то, ну то, что, чтобы нормально себя чувствовать в лесу. Вот. А кто-то просто одевает там тапки шлепанцы и идет в поход. Вот в общении, как будто мы идем в поход абсолютно не экипированные, а нужно идти, и потом мерзнешь, дождь и все такое, нам дают такие штучки, которые можно практиковать и легче. Вот. То есть экипировка, мы просто уже вооружены теми самыми простыми упражнения, которые домашние задания, которые хочется делать вот, они вооружают по жизни мы уже не такие беззащитные это первое вот. и мне кажется очень важно вот, когда был вопрос про то как люди попадают на тренинг вот, какой-то системной такой всеохватывающей работы нет ее несколько десятков людей дообучены все хорошо, это все расширяется вот. человек приходит с войны где-то половина только людей доходит до общественных организаций, чтобы как-то оформиться и как-то там друг с другом встретиться. Вот. Из них, часть из них, самые активные, узнают через те или другие средства, там, через своих друзей, через еще как-то, о тренингах, то есть часть из них. И часть из них, благодаря тому, что предрасположенность ну, к... Боятся психологов, боятся слова, вот Роман сказал слово диагноз, многих бойцов от этого слова аж ну, может передернуть. Ну, вот. Боятся всего медицинского, психиатрического, психологического. То есть я предлагал нескольким, то есть информировал. Вот. Ну, часть отказалась даже просто поговорить на эту тему. Ну, два моих друга я просто сказал на доверие, что так мы идем. Вот. И потом поймете, насколько это просто люди, меня не нужно мотивировать, у меня друзья, которые работают по динамике, ну, с, с этим инструментом, я знаю, что это здорово, это эффективно. Вот. И потом, то есть ребята пришли чисто на доверие ко мне, что я там плохого, плохого не посоветую, а кого-то просто нет такого друга, чтобы там рекомендовал кто-то, и нет информации. Вот. То есть, Дуже прикро, что у нас держава не зацікавлена в цьому. Я как раз хотел спросить, что это да. задача государства, людей, которые приходят с фронта, сразу же в хорошем смысле брать руки? Розумите, їх не треба, ну, на мою думку, їх не треба навіть брати в руки. Бойця, який повернувся с фронта, вони ж не повертається по одному, так? вони повертається хвилями. И его не можно, меня не можно было випускать в суспільство, розумієте? понимаете, нас нужно было, я не знаю, в какой-то санаторий, где мало было психологическое обстеження и так само терапевтическое обстеження. Потому что у нас очень много ребят начинают через 3-4 месяца, у кого подшлунково, у кого грыжи, Они идут в госпиталь, а им говорят, а ты уже не наш. И получается, что этот боєць никому не нужен. А его... Його... Потрібно поступово випускати в суспільство і тільки потім випускати в сім'ю. Повірте, що це настільки величезна проблема, бійці, які повертаються з фронту, це міна сповільненої дії. І якщо ми зараз не будемо щось з цим робити, то у нас з бійцями буде те, що ми не доглядили з Донбасом, які ми теж проігнорували і недооцінили. Тому. От, я, я розумію, що наші можновладці їздять на е, класних машинах, які там не прострілюються, але ну, завжди можна чимось прострелити. І вони думають, що вони безсмертні, а коли це е, ну, набуде такого якогось е, масовості, да, такої, е, то я думаю, що... Инколи броневані машины просто від цього не, не, не захистять. Зрозуміло, так. Но жаль, поки та а да. Я полностью Наталью поддержу потому что, например, наша организация выходила с инициативой на Минобороны делать встречу психологическую, как только ну, идет, ну, еще там в части, но это все-таки, как, как какие-то специальные территории там должны быть отведены, чтобы было комфортно всем, и тем, кто вернулся, и тем, кто с ними работает. Это все равно какой-то ресурс. Мы пробовали сделать это как пилотный проект хотя бы на базе 92. -й. Но, к сожалению, государство на У нас это, это средств Да, нет. Поэтому ну, работаем да. вот через да, общественные инициативы, так как, так как это на сегодня удается. Счастье, что есть э, инициативные волонтеры, организации. Счастье, что есть такие люди, как Роман. Счастье, что есть такие военнослужащие, которые слышат и идут и, возможно, передадут и сагитируют других на включение в такую само самоработу. Спасибо. Спасибо большое за то, что вы делаете. Спасибо за то, что вы рассказали свои истории. Удачи вам всем. Спасибо. Продолжалось конструктивно. Спасибо. Спасибо.